Во-первых, я хотел бы поблагодарить Татьяну Юрьевну за идею такой темы и э, хотел бы показать будущее не только системной терапии, а вообще, что мы можем ожидать в диагностике и лечении рака почки в ближайшее время или чуть позже. И вот какие вопросы хотел бы затронуть. Что будет с заболеваемостью и смертностью рака почки через 15 лет? Появится ли скрининг рака почки в ближайшем будущем? Изменится ли морфологическая классификация? Будут ли изменены подходы к локальному лечению? Появится ли адювантная терапия? И что произойдет в системном лечении? Итак, предлагаю проголосовать. Как изменится, на ваш взгляд, заболеваемость раком почки через 15 лет? А снизится, Б. возрастет, В не изменится. Пожалуйста, коллеги, голосуем. Если можно уже вывести. Тут такой простой вопрос. Пока ожидаем. Так, 57% возрастет. Возрастет. Присоединяюсь. Согласно исследованию Бюро по изучению рака, которое мы только что провели вместе с, американской, с американским статистиком Лолой Рахип, через 15 лет в России, речь о России, заболеваемость раком почки увеличится на 2500 новых случаев ежегодно. Прирост заболеваемости составит 25%, что выведет рак почки по тенденции в топ-5 для обоих полов. Если мы говорим о мужчинах, то мужчины будут болеть еще чаще раком почки, и рак почки войдет в топ-5 и займет четвертое место. Наши российские данные будут совпадать с данными США, то есть это достаточно частая опухоль. Что касается смертности, в 2036 году смертность уменьшится на 2000 случаев ежегодно. То есть, несмотря на рост заболеваемости, если тенденция не изменится, смертность на то же количество случаев уменьшится. И сокращение составит 25,6%, что для всех опухолей тоже значимо и по тенденции рак почки войдет в топ-10 по снижению смертности в российской популяции. Мы говорим о том, что заболеваемость через 15 лет увеличится, то есть гораздо больше людей будут иметь рак почки, начиная с ранних стадий. Надо ли нам развивать скрининг, искать этот рак почки, дабы убедиться в том, что это повлияет на будущую смертность? Вопрос открыт, но сейчас мы уже имеем информацию, что да, этот вопрос можно ставить во всяком случае. Вот это исследование крупное в США, 16 тысяч наблюдений, это в основном были мужчины в возрасте 58-64 лет. Им проводился скрининг, но для рака легкого, либо для рака толстой кишки или болезни коронарных артерий, аневризм. При этом случайно были обнаружены опухоли почки, именно злокачественные, что было подтверждено как рак почки в дальнейшем. Частота выявления бессимптомного рака составила 0,11%-0,76% и объединенный показатель 0,21%. Это точно так же, как для рака легкого. Для рака легкого скрининг сейчас проводится в США, это уже в стандартах. Соответственно, при такой же частоте и увеличивающейся заболеваемости этот вопрос должен, быть, должен изучаться в последующих исследованиях. Но вот какую когорту выбрать? В европейской популяции одни данные, мы видим из другого исследования частоту выявления при скрининге рака почки 0,17%, а вот в азиатской популяции 0,06%. Соответственно, выбор популяции для скрининга тоже важен. Вообще, если думать о скрининге рака почки, то это точно такая же популяция, как и для рака легкого. Это должны быть мужчины, потому что скрининг у женщин не так важен, заболеваемость не так будет расти у женщин. Это возраст 50-60 лет, потому что скрининг рака почки 70 лет и старше, не принципиален, так как финансово это не повлияет никак на экономические показатели. Это должны быть курильщики и ожирение. Еще один интересный момент это мутация ВИЧЛ. Оказывается, это вообще то, что приводит к развитию рака почки мутация ВИЧЛ. И вот она появляется на 5-20 лет раньше, чем развивается сам рак почки. Возможно, надо сосредоточиться на каких-то молекулярных маркерах, покажет будущее. Но сами пациенты хотят подвергаться скринингу. Во всяком случае, из двух исследований, одно в США, другое в Австралии, мы знаем, что порядка 90% больных соглашаются иметь двойной скрининг, как рака легкого, так и рака почки. Что... С... Целесообразно. Можно сканировать две зоны, и мы исключим еще группу опухолей. И это будет экономически еще более оправдано Соответственно, вот такой скрининг, возможно, изменит вообще э, ситуацию в онкологии. Но, опять же, это все надо изучать. Э -э, как часто проводить скрининг, если надо проводить скрининг? Для рака легкого это ежегодно, а вот для рака почки можно э -э, один раз в 4-5 лет. Но ну, это на основании тех данных, которые мы имеем сейчас. Итак, мы проскринировали пациента, дальше взяли биопсию или провели хирургическое лечение. Какие морфологические типы будут? Вот эти новые морфологические типы появятся уже в начале 2022 года, как было сообщено на Конгрессе и МУК несколько дней назад. Что принципиального в изменении морфологической классификации? Первое. Папиллярный рак больше не будет делиться на первый и второй типы. Почему? Потому что во второй тип постоянно закладывали еще опухоли с мутацией фумарат гидротазы что существенно и с другими мутациями что существенно усложняло прогноз если убрать эти мутации то получится истинно тип первого, первый и истинно тип второй имеют абсолютно одинаковое влияние на выживаемость делить больше не будем объединяем эту группу дальше сам четвертый по степени выявляемости рак почки – это светлоклеточный папиллярный вариант. И он называется раком. Было проанализировано, что это, это опухоль с низким потенциалом метастазирования. Один случай описан в литературе. Поэтому слово «карцинома» надо убрать, надо заменить на светлоклеточно папиллярный опухоль с низким потенциалом метастазирования. И рассматривать вообще как группу с низким риском. По появляется э группа, где надо определять мутацию, э амплификацию TFEB, а сейчас это иммуногистохимия. Затем э у нас есть термин наследственный леомиоматоз, э сопровождающийся папиллярным раком почки. Этот термин надо заменить, и, и будет он заменен на рак почки с мутацией фумурат-гидротазы. То есть у нас появляется э генетически обусловленный тип рака почки. Э Опять же происходит э, дискуссия морфологов, как определять рак из собирательных трубочек. Требуется ли э, исключение э, мутации, опять фумурат, гидротазы, э, иммуногистохимическое окрашивание определенных маркеров. Что еще значимо, хромофобный рак больше не будет делиться на степени анаплазии. Сейчас мы имеем первую, вторую, третью. Все это уходит, все потенциал одинаковый, э, единая группа хромофобный рак. Анкоцитома – хромофобный рак. Все время дискуссия. И есть в классификации целая группа, объединяющая анкоцитомы и хромофобный рак. Убрать хромофобный рак, оставить анкоцитомные опухоль предлагают патоморфологи, так как потенциал разный у хромофобного рака и у анкоцитомы. Ну и, наконец, опять же появляются новые типы. Интересный тип – это рак почки с перестройкой АЛК. То, что было для рака легкого, здесь теперь вообще в официальную попадает морфологическую классификацию – АЛК, ассоциированный рак почки. Все это повлияет на лечение и на подходы лечения, в частности, вот для АЛК, ассоциированного рака почки, у которого высокий потенциал к метастазированию. Можно будет применять ингибиторы АЛК, например. Если мы говорим о замене хирургии на что-то еще, сейчас идет большое количество исследований, в которых сравнивается стереотаксис с обычным хирургическим лечением. Сможет ли он в будущем заменить резекцию почки при т 1 на стадии? Идет такое исследование резекцию метастазов у пациентов с олигометастатическим раком почки 5 метастазов и меньше сейчас в России во всяком случае в большом количестве случаев рассматривается хирургическое лечение, но стереотаксис это проще, идет такое исследование, пока предварительные данные 80% эффективности стереотаксиса у этих пациентов ну и наконец циторедуктивная нефрактомия, которую мы обсуждаем идет рандомизированное исследование, где пациенты вместо циторедуктивной нефрактомии имеют стереотаксис, например опухоль. А дальше лекарственное лечение Нива-ИПИ против Нива-ИПИ. Соответственно, в будущем это тоже может измениться. Адювантная терапия уже одобрена FDA. Пембролизумаб вошел в список зарегистрированных препаратов в США. Регистрация на основании исследования Keynote 564 где пембролизумаб сравнивался с плацебо у пациентов с высоким риском, получивших хирургическое лечение. Одобрение было по первичной конечной точке безрецидивной выживаемости. Да, точка сработала, снижение риска прогрессирования на 32%, в абсолютных цифрах это не так выражено, и кривые сошлись. Тем не менее, FDA одобряет препарат. Но все в ожидании общей выживаемости, хоть это и вторичная конечная точка. Точно так же, как для ниба, Различие на данный момент, спустя два года, 3%. Стоит ли бороться за 3% общей выживаемости? То есть здесь в будущем и да, идет еще много адювантных исследований с другими ингибиторами контрольных точек. Для всех них будет один вопрос. Если они выигрывают по бирецидивной выживаемости, учитывая то, что мы имеем уже для метастатического рака с иммунотерапией, надо ли нам вообще рассматривать адювант для рака почки? Или ждем, пока спрогрессирует пациент, а это будет э, порядка 50%, а 50% не спрогрессирует вовсе. Э, а дальше уже назначаем иммунотерапию. Будущее покажет. А теперь перейдем к системному лечению. Пять комбинаций, о которых уже сегодня говорилось. Очень разная. Иммунотерапия. Э, иммунотерапия в комбинации с таргетными препаратами. Различные конечные точки. Различные прогнозы в каждом из исследований. Э, тем не менее, выбор есть. И результаты весьма впечатляющие. Так вот, имея пять комбинаций, стоит ли нам стремиться э, к чему-то еще, если мы уже имеем такие хорошие результаты? Вообще, как эти комбинации повлияли на продолжительность жизни? Анна Игоревна уже об этом говорила, но я хочу с другой стороны подойти к этому вопросу. Это исследование чекмейт 214. По нему мы знаем впервые пятилетнюю продолжительность жизни больных, получивших иммунотерапию в первой линии. В общей популяции 5-летняя общая выживаемость 48%. То есть половина пациентов с метастатическим раком, плохим и промежуточным прогнозом, проживут 5 лет. Теперь посмотрим на будущее. В этом году у нас, как в Quality Care Symposium, был представлен новый термин для таких пациентов. Мы знали термин «survivors», да, «выжившие». То есть пациенты, которые излечены были хирургическим путем, плюс-минус лекарственная терапия от своего рака, локального или местно распространенного. А теперь появляется новый термин – термин метавайворы, метастатические выжившие. То есть пациенты, которые не излечились от рака, но живут годами, половина проживет 5 лет. Какие вопросы в будущем это поставят перед нами? Во-первых, это качество жизни этих пациентов. Они будут на протяжении пяти лет и дальше получать это лечение. Во-вторых, нужно ли его проводить вообще, или мы там должны ограничиваться пятью годами, двумя и так далее. Финансовый вопрос – это накапливающийся пул пациентов с метастатическим раком почки, чего мы тоже не имели. Извините, конечно, но обновление пациентов на терапию, наши ресурсы были... Мы могли просчитать, сейчас мы должны считать заново. Соответственно, вот эти э, вопросы по продолжительности жизни, позитивные, ставят новые вопросы для мета-вайваров. Э, это уже было показано, еще раз подчеркивает. Вот если пациент три года остается без признаков э, прогрессирования или жив на э, после терапии НИВА-ИПИ или на терапии НИВА-ИПИ, Вероятность остаться без признаков прогрессирования или живым через 5 лет более 80%. Более 80% останутся живы. Соответственно, нам надо сейчас уже думать, что делать с этими пациентами. Голосование. Итак, 48% больных переживают 5 лет в настоящее время с метастатическим раком почки. Для вас это а... Удовлетворительно, да, это хорошие результаты, таких цифр раньше не было. Б, да, но только для светлоклеточного рака. И В, нет, потому что половина пациентов не переживают 5 лет. Голосуем, коллеги, пожалуйста. Немного ожидаем. Если там уже есть. А, угу. а, соглашусь с результатами голосования. Лично я бы ответил Б, зеленая кривая, что да, но больше данных для светлоклеточного рака. С несветлоклеточным раком пока еще не все так хорошо, потому что мало исследований. Но давайте посмотрим, как можно улучшить результаты, которые мы имеем. То есть остальная часть доклада будет посвящена, будет для людей, которые проголосовали в, не удовлетворены результатами. Итак, как можно улучшить? Во-первых, триплеты. Триплеты в первой линии. Различные идут исследования, вот э, я привожу такой пример, это исследование Космик-313. Как уже сегодня говорилось, нива ИПИ окей, Нива-Каба окей, а давайте теперь сделаем нива ИПИ и Каба и сравним это нива ИПИ и Плацебо. Э, интересно, конечно, в плане токсичности есть вопросы, но посмотрим на результаты. Второе направление, уже не триплеты, а добавлять какой-то ингибитор, блокировать коингибирующую молекулу, либо активировать коактиватор. Например, новое поколение – это стинг, как певец, это гены геностимулирующий интерферон, и группа препаратов сейчас для этого направления развивается. Но уже в клинике есть ингибиторы Айда-1. Что такое Айда-1? Это всего лишь фермент. Это не чекпоинт, это не контрольная точка. Это фермент, который просто превращает аминокислоту триптофан в кинуренин. То есть в лимфоците теряется вот эта жизненно необходимая аминокислота триптофан. Соответственно, если ее заблокировать этот фермент Айда-1, мы можем увеличить активность лимфоцита, а еще простимулировать его иммунотерапией. Идет исследование, это исследование третьей фазы, где ингибитор Айда комбинируется с пембролизумабом у пациентов, не получавших лечения, и сравнивается это все со стандартной терапией ингибиторами тирозинкиназы. Что мы имеем уже? Мы имеем вот и для рака почки результаты, которые говорят о том, что все пациенты отвечают на терапию, и ответ этот может быть глубоким. Соответственно, посмотрим, что будет в комбинации. Еще одно направление – это влиять на патогенез самого рака почки. Как я уже сказал, основной механизм развития почечно-клеточного рака, светлоклеточного варианта, это мутация ВИЧЛ, которая приводит к тому, что начинает образовываться фактор, индуцирующий гипоксию. Пока мы не можем исправить мутацию ВИЧЛ, но мы можем повлиять на, самую, на следующую точку в патогенезе – ингибировать ХИП-2-альфа. Появился препарат Билзотифан который сейчас изучается. Два исследования уже говорят о том, что результаты весьма удовлетворительны. В частности, комбинация белзутифана бил, с кабазентенибом после иммунотерапии дает нам частоту ответов почти в 30%, а выживаемость без прогрессирования 17 месяцев. А в монотерапии после любой уже уперелеченных пациентов 25% и 14,5 месяцев выживаемость без прогрессирования. Опять же, подчеркивают это пациенты, которые получили все. Сейчас идет исследование э, протокол 11, в котором изучается белзутифан, с линвотинибом по сравнению с кабазентинибом. Посмотрим, какие будут результаты дальше. Но уже билзлотифан одобрен для терапии ВИЧЛ ассоциированного рака почки. То есть для рака почки впервые одобрен препарат, который рекомендуется у пациентов с мутацией. Как было для рака легкого, теперь это для рака почки. Какие же результ... Это было небольшое исследование, так как это наследственный рак почки, стадия 004. Тем не менее, оно регистрационное. 49% больных отвечает на терапию белзутифаном. У этих пациентов зачастую развиваются гемангиобластомы. Кто имел таких пациентов, знает, что это большая проблема для центральной нервной системы. В 63% гемангиобластомы и опухли поджелудочной железы отвечают на терапию белзутифаном. Соответственно, если такой пациент есть, сейчас начинается программа расширенного доступа, которая проводит ВИЧЛ Альянс, и можно э, пациентов отправлять туда. Новые препараты, новые виды токсичности. Ингибируем гипоксию, вызываем анемию. Мы участвовали в этом исследовании, проблем особых нет. Еще один наследственный рак почки и еще один вариант, как я сказал, который вот в начале следующего года станет молекулярным по типам. Это рак почки, ассоциированные с мутацией фумаратгидратазы. Соответственно, наши патологи в будущем должны быть готовы и молекулярной генетике определять мутацию фумаратгидратазы. В России тест не зарегистрирован и в принципе оф но мы уже должны соответствовать тому, что происходит было исследование, в котором эти пациенты с наследственным лиомиоматозом получали комбинацию бивоцузумаба с эрлатинибом, Несвойственная терапия для рака почки в плане эрлатиниба. Что же получилось? 72% ответов на эту комбинацию. Соответственно, выявляется такой вариант. Назначаем комбинацию бивоцузумаба и эрлатиниба. Ну и наконец, а может быть, После иммунотерапии мы можем и для рака почки, как теперь и для меланомы, назначить иммунотерапию. Такое исследование идет, и это комбинация от с кабазантинибом против кабазантиниба как у пациентов со светлоклеточным, так и у пациентов с несветлоклеточным раком почки, которые прогрессировали на предшествующей иммунотерапии. Первые данные... Это исследование первой б фазы, но большое 102 пациента, говорят о том, что эта комбинация может быть эффективной. Во всяком случае, частота объективных ответов более 50%, выживаемость без прогрессирования, это уже леченные, опять же пациенты, порядка 15-19 месяцев. Ну, токсичность обсуждаема, как мы уже говорили. Спасибо за внимание. Будущее радостное.